С какими аксессуарами ваша банька будет идеальной мы подобрали лучший из них в этом обзоре поехали в первую очередь это термодегрометр здесь мы видим термодегрометр сава с раздельными панельками стрелочный простой и популярный в деревянной оконтовке вариантов уйма есть квадратные круглые всякие разные со стрелочками или спиртовые выбирайте есть также электронные термометры, которые нравятся мне значительно больше, потому что они точнее и, вообще говоря, удобнее, потому что эту панельку вы ставите в предбаннике или где-то, где хотите видеть температуру, а датчик вы ставите в парной, чтобы он считывал, а тут еще и дополнительное табло в соседнем сварной помещении. Очень удобно. Какая же банька без хорошего запарника? Один из самых ходовых в данном отношении, вот этот вот, большой деревянный запарник САВА. Он выполнен из кедра, есть другие варианты дерева. Это запарник на 28 литров с пластиковой вставкой. Давайте посмотрим диаметрально противоположный запарник. Запарник из сибирского кедра. 10 литров с крышкой и без пластиковой вставки. Тоже есть разные размеры, под разное количество веников разного размера. Так, к запарничку бы вам бы надо будет взять обязательно кошечек Потому что без ковшика какая баня. Наполняем здесь, допустим, заваром от веника или просто водой, в которую добавим ароматизатор. Черпаем и поливаем на нашу каменку, получая великолепный аромат в бане. По ковшикам. Это классический деревянный ковшик, а есть у нас еще классический медный ковшик. По моему мнению, они закрывают, в принципе, почти весь спрос. Но, тем не менее, есть у нас кое-какие дополнительные ковшики, по по покороче, побольше, поменьше, разноцветные и так далее. Тоже можно смотреть, выбирать про аромат не сказал пару слов это аромат harvey Eucalypt. про него мы рассказываем в своих других видео просто этот очень классический аромат место таких вот где эфирное масло соединено с водой можно взять чисто натуральное эфирное масло в этом наборе Замечательно представлены любимые ароматы сосна, эвкалипт, лимон, пихта. Но есть по отдельности огромная линейка эфирных масел. Ну и много вариаций наборов на тему. Эфирные масла мы капаем непосредственно в ковшик и поливаем прямо на каменку. Так, что у нас дальше? Например... Шаечка. Ох ты ж, господи. Это шайка Вудсон из дуба. Тоже с пластиковой вставкой внутри. В ней можно плескаться, полоскаться. И вообще штука универсальная. Для любой русской бани нужная. Тоже есть варианты разного дерева, разных вставок, разных размеров. Смотрим, какие дополнительные, но полезные аксессуары понадобятся вам в парилке. Я бы советовал песочные часы. Для неискушенного банчика надо знать, сколько бы времени провести в бане, чтобы не пересидеть. И часы в этом нам подскажут. У всех банных часов ограничение, как правило, 15 минут. А формы, дерево, форматы и так далее могут быть разные. Вот это просто самые популярные. Отличная... Приблуда для вашей бани – это, пожалуй, обливное устройство. Сейчас мы его достанем. Любимое нашими драгоценными покупателями. Это обливное устройство Вудсон из дуба с нержавеющей вставкой. Вешайте его где-нибудь повыше. И, дергая за веревочку, опрокидываете на себя литров 16 Ой, ледяной воды. Это 16 литров, самые популярные 20 литров, но есть и побольше, и поменьше. Немного об эстетическом наслаждении в парной. Это колонка, колонка Харви, врезная. Устанавливаем колонки под полками, чтобы слушать на них свою любимую музыку. Есть варианты стальные, термопластик, дерево. Могут быть врезные, могут быть накладные. Это врезная колонка. Слушая свою прекрасную музыку, можно лечь на замечательный подголовник и наслаждаться полноценно, расслабляться в парной. Это подголовник тамиртуку из бамбука, очень хорошо держит температуру и мягенький, чем заслужил большую популярность. Посмотрите другие подголовники, есть еще интересные модели. На этом свой обзор мы заканчиваем. На днях вышла моя статья про аксессуары на Озоне. Смотрите по ссылке, читайте. Там есть некоторая дополнительная информация, но про некоторые вещи я здесь сказал больше. Ну все, пожалуй, я откланюсь.